Здравствуйте, меня зовут Конзваев Канат, я из города Астана. Обратился в клинику с проблемой кардии второй и третьей степени. За данной клиникой, в частности, за профессором Пучковым где-то наблюдал я около года. Сам нашел в Инстаграме, потом переписывались непосредственно с Константином Владимировичем и назначили день операции, обследование, мы контактировали с Ольгой, все было хорошо, мы прилетели, нас очень хорошо встретили, потому что очень много людей прилетают из Калстана, апеллируются в данной клинике, И на данный момент все прошло успешно, профессор сказал, что прошло все в штатном режиме, сейчас седьмой день после операции, чувствую себя отлично, Завтра мы летим домой. Хотел бы поблагодарить всех людей, кто с нами контактировал, в частности Ольгу, весь персонал и, конечно, же, профессора Пучкова.